Вас святая служба информации Телерадо компании Гомилю студии Маргарита Шибукова. Добрый день. Сегодня у распашались распашались мероприемства, промеркованные до Дня незалежности Республики Беларусь. Хоть вядома, масштабные мероприемства отбудутся непосредственно 3 липня. У 10-х один ранец пошнется святошная 6, по головной улице города, которая завершится церемонию складания вянковых кветок до мемориалу «Вечный огонь». У программы мероприемцев так само город Майстро, у скверы имя Андрея Громыки, молодежные программы на площади Паустанне и площади Ленина, выставочный комплекс «Беларусь. житья моего крыльницы», у скверы имя Кириллы Туровского. Сорот шматликих концертов самой массовой станет программа «Мы, белорусы, мирные люди», которая отбудется на пляцовце коля Медицинского университета. Конечно же, будем вот привлекать и МЧС, и воинские части. Попытаемся создать вот военно-патриотический блок, где задействуем и покажем нашу молодежь, нашу армию, что она сегодня беспособна, она всегда может защитить защитить нашу родину. Вот э, тоже такой вот кусочек мы постараемся вкрапить в наш праздник. Я думаю, получится. Дарыши сегодня директор Гомельской детячей хореографической школы Мастатства, режиссер постановщик массовых тетрализованных представлений Петр Свердлоу станет гостем интерактивной программы «Диалог». Задать пытание и выказать конструктивные пропоновы можно подчас промога эфиру по номеру телефона 77 68 45. Глядите программу «Диалог» на телеканале «Беларусь-2» сегодня 18:10. годин, 10 хвилин. До инших тем. У Гомельским областным клиническим кардиологическим центром после реконструкции открылось отделение сосудистой хирургии. Финансование работ отбывалось по линии шарнобыльской программы капитальных укладаний. Отделение сосудистой хирургии – один на Угомельской области. И зараз у им появились новые комфортные покои, обсталявания и мебли. Сегодня для ремонта и перепланировки внутренних помешканий у объекта было засвоено 6,5 миллиардов белорусских рублев. Усё сделано, как пациенты отшивали себе комфортно и после операции худшие одновлялись силы. После реконструкции в отделении сосудистой хирургии Гомельского кардиологичного центра заявились покои умершальностью не более як 4 человека. Особные покои для инвалидов и удельников Великой Отшины войны, новые перевязочные и процедурные кабинеты. Закуплено мебель и обсталевание. Отделение осталось, как и было ранее, оно развернуто на 50 коек. Показатели коечного фонда не изменились, но и коечный фонд не сократился. Просто улучшились условия для пребывания пациентов и также улучшились условия для оказания медицинской помощи пациентам, потому что у нас отремонтированы и закуплены новые перевязочные, в них новое оборудование закуплено. Почти во всех палатах есть индивидуальные комнаты индивидуальной гигиены. Подобных отделений у всего семь у республики. 2 у Минску и по одним у Кожной в области. У Гомельским отделений сосудистой хирургии на протягу года проходит лишение коля полутора тысяч пациентов. 50% от этой личбы – люди с районов, которые потерпели о на Чернобыльской АЭС. Что год у отделении выконывается больше за тысячу операций на сосудах. С допомогой санитарной авиации у Раши працуют у района Гомельской области. Учитывая, что отделение изначально располагалось на способленных площадях и не всегда соответствовало санитарным нормам, своевременно было принято решение о проведении реконструкции этого отделения. И сегодня мы можем нашим пациентам предложить комфортные условия для пребывания, а медицинский персонал получит удобные, соответствующие современным требованиям рабочие места. У Громадской приемной Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь» прием граждан по хваливающих питаниях. Отказывал на их, уникал проблемы людей и давал рекомендации прокурор города Гомеля сергей Зайцеву. Сярод питания, которые хваляют тех, кто записался на прием, объективность решения органов, выканавшей улады, справедливость судовых присудов, шляхи их обскаржения, обгрунтованность правоприменительной практики и скарги на работу правоохранных органов. Так само, имели место пытания по выражению проблем, связанных с долготерминованием выплатой заработной платы и постановкой на электранспортных сродков, у оких после сделки купли-продажу, доведались, что на были автомашины с перебитыми номерами. У на прием до прокурора записалось 10 человек. Сыроты их были и районных центров. Прокуратура идет на контакт со всеми, будем говорить, зарегистрированными общественными организациями, политическими партиями. Я думаю, что что это в интересах всех наших граждан, и мы будем постоянно осуществлять подобное сотрудничество. Сегодня Державный комитет судовых экспертов из Беларуси означает другую годовину с дня створения ведомства. За этот час сколькость экспертов повеличилась у удвоя На 100% стали закрываться потребы держа установ в проведении разного рода доследований. Наладилось эффективное взаимодействие с правоохранительными структурами. Оказываются послуги насельництву. Во управлении Державного комитета судовых экспертов по Гомельской области зараз працует около 500 человек. Головное досягнение их деятельности за минулые два года – повышение оперативности и якости выполнения экспертиз. Что месяц управлением проводится около 4 тысяч экспертиз угод до 50 тысяч. А кроме судово-медицинских, тут выполняют криминалистичные, компьютерно-техничные, автоэкспертизы и многие другие. Благодаря лучшей работе специалистов у этой установы раскрывается и избирается доказательная база при расследовании разных злочинств. Ведется доследование, выведено из нелегального оборота сброи, оказывается до в борьбе с фальшивым монетством инше. Так само оказываются послуги насельниц у проведения широкого спектру экспертиз. Своим коллегам, конечно, хотел бы пожелать успехов в работе, мира, добра, тепла, крепкого здоровья им и их родным и близким. И всего самого хорошего. Нам светить перемоги огни. Под таким девизом в Рогашевском районе открылась 23-я змена международного лагеря дружбы детей славянских народов «Крынишка». Удельниками молодежной встречи стали больше за 300 юноков и девушек из Беларуси, России и Украины. Для кого-то лагерь за многие годы уже стал всем родным. Некольки делегаций в этом году приехали сюда у першиню. На открытии международного лагеря дружбы и одинства побывала наш корреспондент Вольга Славина. А не раз такие звонки смех рабят тут, на Утульной поляне, чулся рона год тому. И снова Рогачевская земля с устрока гостей. Смоленск, Курск, Саратов, Новозыбков, Котельники, Санкт-Петербург и Новоград-Волынский. Больше 300 старшеклассников на белорусской земле объединял лагерь «Дружба и единство». Конечно, лагерь для нас – это как визитная карточка не только нашего района, но и нашей родной Гомельской области и в целом нашей страны. Подобный лагерь под открытым небом – это единственным экземпляре в нашей республике Беларусь. И уже вот в этом возрасте юном зарождается та, можно сказать, детская дипломатия, которая в дальнейшем перерастает в такую достойную, крепкую дружбу между. Нашими народами побратимами кожный день у лагеры разбиты литерально по хвилинах. Подъем, зарадка, сняданок, а далее час для творчества. За девять ден у лагеры ребята поудельничают у спортивных марафонах и проверить свои здольности у конкурсе театрализованных представлений маленькие истории великой пиромоги. Станут удельниками фестивалю молодежной творчести. Добрый день, свет и сами проведут интернет-акцию Крынишка молодая. До речі, удельники лагера перокананы, побывавшие тут один раз, обов'язково вернешься. Знову у этому по и украинская делегация с Дети – это самое дорогое, что у нас есть. Вне зависимости. Они вне политики, они вне каких-то действий. Когда мы сюда приехали, я знала, что будет встречи, но не такая. Потому что прибежали дети с Курска, с Москвы, с Котельников. Прибежали Украина, ура, вы с нами. Понимаете, это вообще, что надо помочь? Такого никогда не было. То есть, год мы не были, ничего не изменилось. Только крепнут наши узы, дружба. Я очень счастлива, что я здесь. В этом году исполняется ровно 10 годов, як лагерь набыл статус международный. С этой нагоды у дельников творческой встречи множество приемных сюрпризов. До шэраг широк их них и идея еще некоторых значных событий. В этом году этот лагерь международный посвящен двум таким датам 70 летие победы. 71-е ⁇ это общее освобождение нашей республики. И еще мы сюда добавляем год молодежи, который бьял в нашей республике. Мы считаем, что молодежь ⁇ это своего рода послы, потому что ну вот они увидят все это дело, пообщаются, они же приедут потом домой, они же рассказывают своим родителям, друзьям, какая наша республика миролюбивая. Проведусь ребята у лагере «Девять джон». 7 липня девчат и юноки обменяются адресами, сфотографуются на память и отправятся додому с надеей обовязково вернуться на Рогачевскую землю в наступном году. Вольга Славина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район. На этом выпуске завершено. В студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире.